Mm. станемся лучше здесь угол, будь что будет. Если вы хотите болтаться на виселице, оставайтесь. Не говорите глупости. Нам необходимо бежать к американцам. остаться, бегите с Фальтером, вы еще успеете. Мы никуда не защититься да. союзники американцы да интересно хоть последний день войны второй фронт посмотреть Смотрите на эту игилию, господа. Это самые тяжелые последствия войны. Здрасте. Сергей Старат приветствует доблестных союзных воинов, сражавшихся за общее дело. Кузьмин! Хари! Представителя великой армии, поразившей мир своей силой, и мужеством за славу союзных знамен! Спокойный, спокойный. Это чья квартира? Это мой дом. Фамилия. Вот то Титрих. Эр Шметал. Зять господина Дитриха, Эльза моя жена его дочь. Ладно. Дом будет залит майором Кузлиным. Ясно? Давай, обратно. Надо перебираться во Флигель. Все, все кончено. Ну, спина не Может быть, мы с вами больше никогда не увидимся. а? Да. Какое все-таки счастье знать, что война скоро кончится и ты вернешься домой. Домо. И я сниму эту военную форму, потому что я ведь учитель, а не офицер. Слушайте, у вас есть рубль. Рубль? Да. Вот черволь. О. подарите его мне, как память нашей встречи на Эльбе. Только напишите что-нибудь, а я вам доллар. Прошу. Примите этот американский вездеход, для которого нет преград во всем мире. Этот червонец дороже миллиона, ибо дружбу солдат нельзя купить ни за какие деньги. Отличный бинокль. Сэйс, у немцев превосходная оптика. Это советский бинокль, генерал. И оптический завод имени ОГПУ. О, ГПУ? Через этот бинокль вы видите все как на ладони, а? Да, это испытанная марка. наше предложение? Завтра в 12 часов встретятся представители. Кто у вас, комендант Айзенштадтый генерал? Майор Джеймс Хилл. А у вас, комендант Советской зоны, майор Никита Иванович Кузьмин. Орать! с города. Покажите. Сдайте его в музей. Это уже прошлое. Сейчас нужен ключ к душе немецкого народа. 12 лет они дышали фашистским ядом. Этого нельзя забывать. Простите. Товарищ старший сержант! Да-да. Вот монашки. Говорят, что комендант разрешил нам открыть церковь. Но у них нет лампадного масла. Откуда у меня лампадное масло? Скажимся, нет у нас горючего для лампад? Слушаюсь. Да. Граждане монашки, а пулеметное масло подойдет? Конечно, подойдет. Подойдет. Алло, 33, Захваткин, слушай, это я говорю. Сейчас к тебе придут, тебя тебе монашки, дашь им пулеметное масло. Нужно оружейное масло для лампад. Прошу, брат. Слушаюсь. Господин Утовский, господин Русский, он лежит у меня под кроватью абсолютно грязный. Его можно было. Это кто же у вас лежит под кроватью? Это не я положила. Я боюсь его трогать, он может убить. Я спрашиваю, кто у вас лежит под кроватью? Снаряд. А... Такой большой снаряд. О, пожалуйста, он не мешает. Но он абсолютно грязный. Его можно вымыть мылом. Не советую. Пожалуйста. Слушайте. Пошли, Саперов, сообщите ответить. Пожалуйста, пожалуйста. Шульц Шульц. И Шубов, пожалуйста. Вас, пожалуйста. Господин солдат, да. моя фамилия Шульц. Рабочий оптического завода возле держали. Товарищ Попов, отведите к майору Берендею. Господин солдат, да? Наш завод в целости. Рабочие ждут вашего приказа. Что дальше делать? Что делать? Ну ясно, что делать? Работать. А это что у вас? Проффронт? Да. Гранил 13 лет. Да, вам нужно капитана Глу. Господин начальник. А дело да? в том, что я дирижер. К сожалению, музыка сейчас не нужна, да? но мы хотим работать. Нас 30 человек. Определите, пожалуйста, на какое-нибудь дело. Это почему же нам сейчас музыка не нужна? Так... У э... вас инструмент есть? Есть. Пуговки. Я! Кто у нас заведует культоделом? Иванов! Иванов! Оформляй оркестр! Я. Вот сержанта Иванова. Прошу вас. А, господин комендант, да? я работаю фабрикантом, а я на счет точки. Я запомню все ваши слова, товарищ генерал. И пойму их не только головой, но и сердцем. Ну а теперь за работу. Вам помогут сами немцы, те немцы, которые не склонили свои головы перед фашизмом. Надо освободить полицеприченных из городской тюрьмы. Ура! Ваше имя? Хельмут Краус. Эльмут Краус, номер 393. Прошу вас. Заключен гестапо, активный антифашист. Да-да. Вы свободны. Спасибо. Спасибо вам. Поздравляю с победой. Были приговорены к смерти. Великая армия Советского Союза освободила нас. Мы, немецкие коммунисты и социал-демократы, клянемся германскому народу, что будем крепить единство рабочего класса и всех трудящихся. И построим наше новое, свободное, демократическое отечество. есть родные в этом штате инженер дикий это мой отец он знает что вы здесь когда я вступил в коммунистический союз молодежи отец суппетинов он выгнал меня из дома Генри... Генри Генри? да фашисты разрушили его памятник демократы создадут специальное восточное бюро, безусловно, которое не допустит объединения рабочих партий и подорвет доверие к коммунистам. Понимаю. Мы надеемся, что члены вашей партии в советской зоне помогут нам в сборе сведений о русских, которые вызывают наши любопытства. Ну, а деньги и поддержку мы обеспечим. Оптические заводы вашего концерна на том берегу не пострадали. Наши летчики молодцы. Американские летчики недальновидные. Русские первыми вошли в Альтенштадт. Русские уйдут рано или поздно. Наше дело сорвать демонтаж и сохранить специалистов виски. Благодарю вас. Да есть вид не охранки? Пока нет. Он в восточной зоне. Знает ли там, что он нацист? Его мало кто здесь знает. Ну и прекрасно. В наше время лучше находиться хозяевам в тени. А почему? Тяжелые времена Гуга. цель-то восставьте немецким владельцем. Мы победители, черт возьми! Что это? Бык и девушка? Совсем как знак нашей дивизии. Без Это похищение Европы. Очень дорогая итальянская картина. Да? Ну я вижу, что дорогая картина. Томи, отметьте и не перепутайте. Элло! Белли, еще один пакет акций, оп опера. Берите, берите, берите! Кто, кто не соглашается на нашу царю? В таком случае, дайте им половину. Пять тысяч долларов. На организационные расходы вы получите. Мы рассчитываем, что немецкие социал-демократы не был тонен? А деловые люди. Но вам пора возвращаться в Союзский А как же союзнические соглашения? Господин майор, я получил ваш приказ о демонтаже лаборатории. Да, это мой приказ. Господин майор, я привык говорить с вами откровенно. Вы любите говорить об единстве Германии, об ее восстановлении, об расцвете, а сами разоряете ее. Как это жестоко! Вы смеете говорить о жестокости? что сделали ваши армии на советской земле? Я тут ни при чем. Мои лаборатории... Ваши лаборатории помогали фашистам готовить орудия убийства. Я хочу отнять эти орудия этого требует тела мира мы этим лабораториям более ста лет они а вросли в землю германии наши города разрушенные фашистами стояли тысячи лет если бы мы вывезли всю вашу германию до последнего фонаря это не возместило бы десятой доли того ущерба который вы причинили моей родине думайте не о прошлом германии думайте о ее будущем Ваше прошлое это руины, кровь и позор. Спокойнее, господа! Это взрывают артиллерийский склад. Не отвлекайтесь от работы. Сигареты. Благодарю, Эрнст Шметал. Господин Шанк Краус. Сегодня Хальмут Краус. Садитесь. Вас просто узнать нельзя. Я антифашист, сидел в тюрьме. Войска советской армии меня освободили. Где вы сидели? В концлагере Альтенштадт. Не волнуйся. Все уже прошло. Я не волнуюсь. Простите. Я так счастлив, что встретился с вами. Мне теперь будет легче. Есть какие-нибудь указания? Да. Моей дочери удалось бежать от нацистов в Америку. Она жива. Жива. Как ее зовут? Этого я еще не знаю. Доброе утро. Доброе утро, господин майор. Мне известно, господин Дитрих, что у вас хранятся патенты военной оптики. Да, но вам я их не отдам. Вы считаете их своей личной собственностью? Нет, я считаю их собственностью Германии. И я вам не отдам их, если даже вы меня вышлите в Сибирь. Собственностью какой Германии? Фашистской? Господин майор, если я вам скажу, что я давно притираю нацистов, вы сочтете это заход с моей стороны. Ну, чтобы вы так не думали, скажу вам, что не люблю их так же, как и вас. Благодарю за откровенность. же вы любите германию так. благодарю вас господин майор что разрешили мне пользоваться книгами скажите считаете ли вы что германия должна платить долги да платить придется но пусть это будут репарации но не военные трофеи мы немцы любим порядок И если мы платим хотим получить хотя бы квитанции Наши стремления совпадают. Мы тоже любим порядок. Но можете ли вы мне гарантировать, что до установления репараций ваши патенты не попадут в третьи руки? Единственная гарантия, которую я могу вам дать, это мое слово. Ну что ж, мне этого достаточно. Благодарю Держу свое слово. Для нас важно, чтобы ваши патенты не служили целям войны. Мы боремся за мир. Дальше, майор, да? разрешите обратиться. Да. Прибыл американский комендант. Иду. Хотелось бы вам верить. Искните. Думаю, что не ошибетесь. Майор Кустин. Майор Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Вот ты как разъехались по домам. Да, черт поверье. Ну, теперь стало быть мы соседи. Да. И, как это у вас называется? Да, вступаем в социалистическое соревнование. Однако у меня к вам дело, нам надо с вами произвести демаркацию наших округов. Ча, че поверили. Да, дело много. Во многом надо разобраться. Прошу, проходите. Пожалуйста. Эй, эй, эй. Дипломатический куверт на Две персоны. О, эй. Ну, плисмелок, устраивайся. Пожалуйста. Лестринг, виски. Ну уж, если дринг, то колочешь водку. Водка. <смех> Водка. Водка. Вотка. Ай момент, ай момент. Пожалуйста! Тьфу! Пожалуйста! пожалуйста. <смех> Прошу. Ну-ну-ну, ну-ну-ну, ну ну Вотка. ну-ну-ну, ну ну Вотка. Пожалуйста, пожалуйста. До Фу! Горилка! Ишь ты, в Америке родился, а нашу горилку знаешь. Трохо разумею, бо я украинец с города Полтавы. Это какой же леший тебя занес в Америку? Да меня занесло, моих занесло, я там родился. Некрасиво. Некрасиво. А тебя как звать? А... Гарри Перебейдуга. А по-нашему Гарри? А... Карасин. Эх ты, Карасин. Геросим! Oh, вот эту, понятно. Oh, uh. Егоркин, Фома. Фома. Томас. Томас. Тоны, пожалуйста, Томи. Нет, нет, нет. О, довольно. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да. Мы стали майор настоящими дипломатами, чиновниками, чертами. А так хочется поговорить с вами откровенно, по душам. Слушайте, э, Никита Иванович... Иванович, ведь на каждой дипломатической конференции существуют кулуары. Ну, курительные комнаты, где разговоры бывают совсем не те, что за круглым столом. Понимаю. Почему бы нам с вами не устроить перекурилку? Ну что ж, если вы курите, пожалуйста. А, предварительно одно условие. Мы офицеры, не будем касаться военных тайн. Ну, разумеется. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вы первый. Угу. Спасибо. Хорошо. Скажите, Никита Иванович, это правда, что вы хотите здесь организовать советскую власть? Какая чепуха. А у нас все уверены, что в ближайшее время в вашей зоне откроются эти как их рай советы. Ерунда. Откуда вы это взяли? Слово джентльмена? Слово офицера? Хм. Мой бригадный генерал Макдермов всего час назад уверял меня, что вы здесь организуете советскую власть. А с другой почему вам действительно здесь не организовать советскую власть? Да хотя бы потому, что советскую власть надо сначала заслужить. Нет, майор, мы хотим одного, чтобы Германия была демократической страной. Мне отцу Зирку. Че? Ну, стар. А, звездочку. Можно. Но только помни, кто эту звездочку носит хотя бы в кармане, должен быть настоящим человеком. Понимаешь, мистер Перебейно, а то ведь я вас, американцев, знаю, У вас сюда как сувенирчики. Вот oh, no. ah. это полтавская земля. Oh. Дети из Украины вывез. Как я на вину ихов, батько наказав мне, и и захища ты будешь, вов она есть славянская земля. Ваша земля. Можно мне? Пожалуйста. Почему вы сразу начали восстанавливать в вашей зоне военные заводы? Вместо того, чтобы их разрушать, согласно подсдамским решениям. Условия. Военная тайна. А вот я тоже думаю, что это военная тайна. И ведь это очень опасно. Вы подумали об этом? Мой генерал Макдарманд говорит, что солдаты думать не полагается. Ваш генерал не оригинален в этом утверждении. У него уже был предшественник, который утверждал то же самое. Кто же это? Адольф Гиттер. Хорош предшественник. Однако я слышу колокольчик председателя. Кажется, нам пора покинуть перекурилку и перейти в зал заседания. Благодарю вас, господин генерал. Я всегда любил Германию, всегда помогал немцам, особенно таким, как вы, и швепом шлиц. Да? Да. Все будет в порядке. Благодарю вас. Чикаго. Который раз я прошу вас на минуту оторваться от ваших дел и посмотреть на меня, как я выгляжу в этом платье немецкой принцессы. М? Я просто очаровательна моя птичка. Но вы даже не взглянули на эту птичку Дубина. Кошечка, ты знаешь мой принцип, сначала дела, потом чувство. А? Что? Что? что? Что, что, что? Что, Акции братья Брау на короне побежения? Таня, радируйте в Нью-Йорк, пусть продадут братья Брау. Что, что, что? Что это такое? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? На вас наталили генеральский мундир не за тем, чтобы вы нянчились с этими шивыми-немцами. Вокруг прекрасные леса с листьями, которые шуршат, как доллары. Рубите в черту лес и продавайте его англичанам, пока не поздно. Надо дать этому старому маляру. Две пачки сигарет и банку свиной тушенки. А что она даже заработать даром. Запишите это в фонд помощи немецкой интеллигенции. <связывая> <связывая> Во-первых, необходимо выдвинуть кандидатуру на пост бургомистра. Какие будут предложения? <связывая> Я предлагаю кандидатуру господина Шметау. Он энергичный человек. Наша группа предлагает господина Рилля, учителя. Предлагает всеми уважаемого, известного социал-демократа, господина Фишера. Мне думается, что в настоящий момент следовало выдвинуть беспартийного человека. Я предлагаю кандидатуру профессора Дитриха. Вы имеете в виду Отто Бальган Дитриха? Да, он честный человек, коренной житель Альфинштадта, его знает весь город. Общественность Альтенштатов выдвигает вас бургомистром. Я думаю поддержать вашу кандидатуру. Меня? Бургомистром? Вы шутите, господин майор. Я не сторонник коммунизма, но и более того, Это я... не мешает вам стать бургомистром. Здравствуйте, отец. я должен подумать, господин майор. Подумайте. Размеряем. Да, характер отца остался прежним. Товарищ Курт, а кто вы по профессии? Хотел быть школьным учителем. Это очень хорошо, Ведь воспитание детей это, пожалуй, еще самое главное дело будущего вашей страны, а, может быть, и всей Европы. Я думаю предложить вашу кандидатуру на пост помощника бургомистра по народному образованию. Спасибо за доверие. А кто будет бургомистром? Вероятнее всего, бургомистром будет ваш отец. Русские хотят воспользоваться вашим добрым именем. Как знаменем. Вы ни в коем случае не должны быть бургомистром. Почему вы так думаете? Бургомистром должен быть ваш зять, Эрнст Шметау. Почему? Что он молод, энергичен, он может защитить немецкие интересы. Эрнст нацист? Архив партии сожжен. Эрнст Шметау никогда не был нацистом, я это знаю твердо. Будьте покойны. Здравствуйте. Наша прессу просит разрешения присутствовать в открытии новой школы. Очень рады, пожалуйста. Мистер Ллойд. Ханкер Ллойд. Ханкер Ллойд. Мисс Белами. О, эйджмен. Миссис Джанет Шерлуд. Томми, Вы знаете. Прошу вас. Здравия, здравия, здравия, здравия! Так, ну что дальше? Согласно программе ученик пятого класса Вальтер Шметелл будет приветствовать вас с тихами. Шметелл! Вальтер! Yes. Мы идем, отдевая шаг. Пыль, Европа у нас под ногами. Ветер битву свистит в ушах, кровь и Кровь и пламя. Простите, это школа или казарма? Немецкая школа, господин комендант. вылазка, как, как вы смели все. это допустить? Это здесь теперь Предоставьте мне слово. Сесть. внимание, дети. Сейчас будет говорить господин Кузьмин, комендант нашего города. Это благодаря его заботам вы можете теперь снова учиться. «Дети, вы нашли у себя на местах это фашистское воззвание. Здесь написано, немецкие дети, битва в Тертебургском лесу продолжается. Бойкотируйте новых учителей, рвите красные учебники, ждите ударов барабана. Зигфрид победит дракона, долг и честь. Помните, вы надежда Германии. Да». Вы надежда Германии, но только не старой фашистской Германии. Вы надежда новой Германии, миролюбивой и демократической. Долг и честь каждого немецкого школьника помогать строить эту новую Германию. Долг и честь каждого уничтожить это фашистское возвание своими руками. Так? Так? как это делают ваши преподаватели. Так, как это делают наши американские гости. Так, как это делаю я. лет у каждого из них на родине остался дом любимая работа семья мать отец что с вами я потерял отца в эту войну 12 лет тому назад мне удалось спастись от нацистов и бежать в америку я бывшая немка, но мой отец остался в этом аду. Он, наверное, погиб. Шесть лет я не получала от него писем. С его политическим убеждением он не мог молчать. Где он жил? Здесь, в Лайфенштадте, на вашем берегу. Как его фамилия? Краус. Эльвуд Краус. Краус? Я где-то слышу эту фамилию. Что вы говорите? Не волнуйтесь. Если он жив, мы найдем его. О, господин майор, вы себе надежду в мою душу. я не забуду вашей доброты, вашего участия. Как бы мне хотелось быть вашим другом. Но это невозможно. Я должна скоро уехать в Америку. Если бы вы знали, как мне не хочется возвращаться туда. Примите этот знак уважения, Благодарность и любви. Никита Иванович, не заглянуть ли нам в нашу курилку? Уговорить по душам? Да. Всегда рад. Я давно хотел поговорить. Вы здесь развернули дьявольскую работу. Восстанавливаете все школы, печатаете новые учебники. А куда вам чёрти это? Нужно? Да неужели вас в самом деле интересует немцы и их судьба? Да, меня в самом деле интересуют немцы и их судьба. Хм. А мне лично на них наплевать. Ведь вам же приходится чертовски много работать. Когда же вы будете отдыхать? Жизнь уходит, когда же вы будете жить? Видите ли, Джемс, это все зависит от того, как понимать слово «жить». Никита Иванович, вы меня начинаете агитировать. До свидания, Никита Иванович. До свидания. До свидания. до свидания Благодарю вас. Вы нас чудесно принимаете. Очень рад. Сегодня в школе вы были как лев. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Надеюсь, что не последняя. До свидания, Никита Иванович. До свидания. Ну, мы еще поговорим о жизни, да? Непременно поговорим. Красавицу Розу влюблен мотылёк, Он долго кружит над цветком, А жаркое солнце его самого Ласкает влюбленным лучом. Кто написал эти стихи? Гейне. Был такой немецкий поэт Генрих Гейне. Первый раз слышу, господин майор. Папа, что с тобой? Ничего. Я просто не могу понять его. Кого? Господина майор, только что он Вальтеру читал <coughs> стихи В Красавицу Розу влюблен мотылёк. <coughs> а вы начинаете влюбляться в русских, папа. <coughs> не говори глупости, Я пытаюсь понять его. Если бы вы отдали американцам ваши патенты оптики, они бы поставили вам памятник при жизни. Я всегда считал, Эрнер, что у тебя в мозгу Максимум две извилины. Судя по всему, вы собираетесь передать патента русским. Вы обослуживаетесь перед русскими. Не катяй. Ты очень любишь своего деда, Вальтер? Да, очень. Господин майор, листовки в школе распространял я. А я это знаю, Вальтер. Зачем ты это сделал? Потому что вы заняли Альтерштадт и живете в нашем доме. Мы здесь потому, что немцы напали на нашу родину. А мы защищали свою землю и свою Волгу. И пришли сюда, чтобы освободить немецкий народ от фашизма. А нам говорили в школе, что на Волге пройдет граница Германии. Но этого не случилось. И не немцы на Волге, а русские на Эльбе. Но мы не хотим, чтобы граница России прошла на Эльбе. Мы считаем, что немцы должны жить на Эльбе, а русские на Волге. Господин комендант. Я хотел сказать вам, что я согласен быть бургомистром. меня звал, отец. Я вынужден был вас вызвать, господин заместитель бургомистра. Вам рачайте праздник немецкого народа. С чего вы начали вашу деятельность? В чем дело? Я только что поздравляли профессора университета. Вы уволили старейших и лучших. Вы говорите о докторе Шведлере, о магистре Крапке. Да. да, я уволил их, господин бургомистр. Ими гордится не только наш университет. А а она и национал-социалистическая партия. И это дело до их партийности. В этом ваше несчастье, отец. И не только ваше. Эта обывательская слепота позволила нацистам довести Германию до трагедии. Кнопка и Шедвер, люди, наука, Да их наука служила по жизни! Это неправда. Я отменяю ваше решение. Я доложу об этом, господину Кузьмину. Папа. Что такое? Вам надо немедленно домой. Произошло ужасное несчастье. Что случилось? Сейв взломан. Там были мои патенты. Там ничего нет. Кто это сделал? Я думаю, что это сделали русские. Это они. Надла обманул вас. Они украли ваши патенты, как украли наши заводы, наше могущество, нашу независимость. Это невероятно. Что с вами, господин Гитович? Ужасное несчастье. Украли патенты. Не может быть. Русские. Ужас. Я же вам говорил, что с ними работать нельзя. Что делать? Есть единственный выход. Какой? Бежать. Бежать на тот берег к американцам. Только там истинная демократия. Только там можно спокойно жить и свободно работать. Но я бургомистр, меня выбрал народ Тем лучше! Для вас иного пути нет Доказ! Генцам прохода нет. Говорит Москва. Продолжайте передачу по заявкам радиослужб. Сержант Егоркин хотел послушать любимую песню «Тоска по родине». Передаем ее в исполнении Надежды Андреевны Абуховой. Сержант Майор Берендей? Не может быть. А патенты? Что ты говоришь? Так. Так. Хорошо. Наш бургомистр, господин Дитрих, ушел к американцам. Очень бойтесь, Обменный пункт. Меняем немецкую культуру на американские бобы и сигареты. Обмен вполне справедливый. Одна банка, тушенки за одну мадонну и пачка сигарет за Бетховена. Добрый вечер, мисс Манглер! Как, как, как вы поживаете? Как вы поживаешь. Как по генерала? Он здоров как... Как вы поживаете? Как это дела, Ади? Неплохо, мисс Манглер, неплохо. Хрусталь перед стали берем только саксонский фарсон. Эй, мне не нужен больше фарсон. Пожалейте этих бедных немцев, оставьте им хоть посуду. Берите золото меха произведения искусства полегче полегче весны чтобы не перегружать самолет а то может лопнуть наш воздушный мост через океан доставили новую партию сигарет. Эти бедные немцы очень хотят курить. Во что им обходится эта дурная привычка? Я меняю по 6 марок за штуку. Можете менять по 8 марок за штуку. У нас нет конкурентов. Да, но мы не можем обменять такое количество. Продавайте на черном рынке по 10 марок за штуку. Не мне вас учить. долларов, паёк американскими продуктами. Такие оптики, как вы очень нужны Америке, как своим профессор. Не курю. Что же я должен делать? Вы будете руководителем лаборатории авиационных и артиллерийских прицелов. Разве война не окончена? Разве наши заводы принадлежат уже американцам? Мы приобрели эти заводы. Старая война окончилась. Началась новая. Война с коммунизмом. Знаете, вы как порядочный немец не хотите войны с коммунистами? Вы знаете, что такое план Маршал? Германия получит самую большую помощь. Мы предоставим вам такие возможности, которые вам не снились при Гитлере. Я вижу другие сны, господин генерал. Мне снится мир. Пожалуйста, у нас свобода сновидений. Но реальная жизнь. Очень часто не похожи на сны Алло! Мне не нужны их паршивые марки, я их печатаю сам Рубите! Рубите лес, мы продадим его англичанам! Окей! Американцы в России. Прошу вас. Господин майор, произошло чудо. Я нашла своего бедного отца. Я так счастлива. Очень рад. поблагодарить вас за теплое участие я также благодарю вас господин майор а я вас знаю вы помните помните как освобождали меня из тюрьмы да. Камер номер 13 да да какое счастливое совпадение оказывается вы освободили моего бедного отца господин майор да удивительное совпадение мы всегда будем помнить вас господин майор майор у меня дела в Америке, я тороплюсь. Нельзя ли оформить выезд моего отца? Нам хотелось бы выехать вместе. Пожалуйста. Но пропуск будет готов только завтра. Благодарю вас. Тогда прошу одну минуту подождать. Я дам распоряжение. Очень хорошо. Товарищ Берендеев. Она нашла своего отца. Да, подозрительно быстро. Старику пропуск могу задержать до завтра. Договорились. Хорошо. Мне не нравится эта пауза. Не волнуйтесь, отец. Майор такой милый. Все будет хорошо. Завтра мы встретимся с вами на том берегу Эльбы. Завтра? Вот разрешение. Завтра вы можете получить пропуск и выехать через советский понтонный мост. Благодарю вас. Да, я совсем забыла. Майор Хилл приглашает вас завтра на американский бал. Вы приедете? Благодарю вас, я приеду. Господин Краус, у вас много вещей? Что вы? Один маленький чемодан. Срочно товарища Курта. Говорит Шульц. Товарищ Курт, прошу вас срочно приехать на улицу Вагнера. Здесь Шметал. Остановитесь! pista Убежище это американская оккупационная зона. Окей. Ну, до американской зоны метра полтора. Дети на двух наберемся. Прошу. О, побачим. Герасим, что у вас тут за ассамблеей? Трох и помог твоему майору метра на пютора. Шуровалок. Ровно метр сорок один сантиметр до границы Соединенных Штатов. Хеллоу! Здравствуйте! Сэр! Этот человек военный преступник. Я политический эмигрант. Я бежал из советской зоны. Да, он пытался убежать, чтобы уклониться от ответственности за убийство. О, по-видимому, джентльмен большой мошенник. Вы можете его задержать. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Здравствуйте, товарищ Берентий. Здравия, товарищ майор. Это те самые патенты? Да. А это господин Шранк, которого мы искали. Вот документы. Очень хорошо. Действуйте дальше. Слушаюсь. Ну, Егоркин, едем к американцу. Павлю сто долларов против одного он не явится. Да. Все русские дьявольские замкнутые и необщительны. Да, да, да. Я заметил это еще в Москве. Может, было просто неинтересно беседовать А вот видите, что он не придет. Ему не разрешат. Он будет целый год согласовывать со своим правительством. Да, да. Очевидно, ваш дядя не обладал чрезмерным умом и глубоким анализом. Какой дядя? У меня нет никакого дяди. Мистер Вуд предпочел назвать дядю, чтобы не упоминать его племянника. оценивать силу русских противников. Что? Вы, кажется, оговорились, господин Сенат Не противников, а союзников. Пока союзников, мы правы. Бесчестно так говорить об отважных О. русских ребятах. Не надо забывать, что мы вместе с ними воевали против фашистов. Следует сожалеть, что боевые успехи а русских вызвали у некоторых американцев чрезвычайную симпатию. Я склонен рассматривать это, как самые тяжелые Последствия воен. Внимание, леди и джентльмены, прибыл советский комендант, майор Гузьмин. Я очень рад вас видеть, господин майор. Джентльмены, знакомьтесь, господин Вуд, сенатор. Добрый вечер. Как поживаете? А это госпожа журналисты. Мы уже знакомы. Госпожа Шервуд? А я думаю, что вы уже далеко и что я вас больше не увижу. Мне так захотелось еще раз увидеть вас, Никита Иванович. Комендант угощает нас настоящей сибирской водкой под названием «Свероубой». Свероубой. Прошу. Попробуем. Интересно. Господа, господа, я предлагаю выпить за дружбу Америки и России. За нашу дружбу. такое ощущение, будто меня выстрелили в живот. Господин майор, господин майор, а почему бы вам взять патент на эту водку, как на величайшее национальное открытие? От кого-то вот рва так быстро пленит, просто теряет голову. О, а это зависит от головы. Один-ноль фольк Москвы. Привет, от дяди! Что? Тут задержались, и я уже начала беспокоиться. У вас есть основания для беспокойства? Основания? Вы ну, какой-то странный сегодня. Выйдем на веранду, и вы мне все расскажете, что случилось. Фу. Фу. Фу. Фу. Фу. госпожа Шервуд предлагает подышать свежим воздухом. Вы не составите нам компанию. С удовольствием. Вон, на свежем воздухе надо выпить. Одну минуту. Что случилось? Случилась большая неприятность. О, я не люблю неприятности. Я удаляюсь. Hello, Прошу вас остаться. Господин майор, передаю вам американскую гражданку Шерват, изобличенную в преступных действиях. Что за вздор? Well, Нет, я не шучу. Эта дама заявила, что я отец, господин Шранк, Краус. Во-первых, его фамилия Шранк, а не Краус. Во-вторых, он никогда не был отцом госпожи Шервуд. И в-третьих, это крупнейший нацист, глава концерна, гестаповец, военный и уголовный преступник. За три месяца до капитуляции Германии его под фамилией Краус посадили в тюрьму, чтобы потом легализовать. Госпожа Шервуд все это отлично знает. Нет. Она имела задание обманным путем вывести этого негодяя в Америку. Что? Зачем он нужен Америке? Ну, этот вопрос лучше задать самой Америке. Или, по крайней мере, некоторым ее гражданам. Поскольку госпожа Шервуд американская и подданная, я официально заявляю о ее преступной деятельности. Вы подтверждаете, что все это правда? Нет, нет. Это какое-то страшное недоразумение. Черт побери. Мисс Шервуд рекомендовал мне генерал Макдермот. Советую вам разобраться в этом недоразумении. Это ужасно. Что? Вы меня обманули? Почему вы на меня кричите, Джеймс? Я сейчас не Джеймс, а представитель армии Соединенных Штатов. Извольте объяснить, зачем вам понадобился этот нацист Шранк? Я не понимаю. Мой отец не Шран, а Краус. Хейльвуд а Краус. Я никогда не был нацистом. Это какая-то ужасная ошибка. А здесь сказано, что Шранк и Краус это одно лицо. Это неправда. Это фальшивка. Я не имею основания не верить моему русскому другу. Я должен вас арестовать. Меня арестовать? Джеймс, если вы мне не верите, отправьте меня в Америку. Там я докажу свою невиновность. Хорошо. Согласен. Берись! эту особу к лейтенанту Стронг, пусть он ее посадит на первый же самолет, отходящий в Штаты. Джеймс, распорядитесь, что самолет был комфортабельный. Пусть он ее посадит на первый же самолет, даже если он будет грузовой. Джеймс! Возьмите расписку у пилота. Разъяснение я родирую вслед. Там разберутся. Вы часто говорите, что вы хотите единая Германии. но ведь немцы же ваши враги. Зачем же вам их объединять? Мы воевали не с немецким народом, а с фашизмом. Если бы какой-нибудь негодяй, господин сенатор, вновь захотел навязать нам войну, мы не считали бы, что этого хочет его народ. Господа, стоит ли говорить о войне? Ни американские, ни русские, ни немецкие солдаты воевать не хотят. Но разве солдаты воюют, потому что не хотят воевать? Солдаты воюют, потому что не солдаты, хотят они воевать или не хотят воевать, это никого не интересует. Вы не оригинальны в вашем утверждении господин Плесена. У вас уже был предшественник, который утверждал то же самое. Кто такой? Адольф Гитлер. <сؤال> <сؤال> Я не претендую на оригинальность в этом вопросе. Но все-таки, если война будет, тех, кто ее начнет, постигнет судьба Гитлера. Да, но Гитлер не владел тайной атомной бомбой. Тайны имеют то свойство, что они всегда раскрываются. Вы хотите сказать, что вы владеете бомбом? Нет, я хочу сказать, что мы тоже владеем тайной. Браво! Браво! 2-0 в пользу Москвы! Вы мне нравитесь, мистер Грузин. Будем откровенны. Вы уверены, что мы ненавидим Россию? Прежде всего, я уверен, что вы не любите Америку. По вашему тону можно подумать, что вы ее любите. Да. Мы любим Америку. Мы любим эту страну смелых и честных людей. Страну Джека Лондона, Марка Твена, Уитмена, Эдисона, Рузвельта. Мы никогда не забудем ваших храбрых солдат, с которыми мы встретились на Эльде. Мы любим и уважаем народ Америки. приветствую вас в этот день в моей обществе. Благодарю. Я вижу, что яркий свет американского порядка все увереннее светит во мраке послевоенной Европы. Hello, hello. Спокойствие, леди джентльмены, спокойствие. Только что в Бизонии немецкие рабочие объявили всеобщую забастовку. Временно прекратили работу транспорт. Промышленные предприятия электростанции. Спокойствие, берегите. четыре человека просят пропуск в вашу зону. Вас в Европе любят больше, чем нас. на тот берег, господин Кузьмин. Пожалуйста. Еще что? Но я не один. Со мной мои друзья, инженер, Господин Майер, господин Бауэр, господин Бернхард. Они не могут больше. Они просят. Я прошу. Хорошо. Больше вы мне ничего не хотите сказать? Сейчас нет. Садитесь. Благодарю вас. Егоркин, останьтесь с инженерами и оформите их пропуск. Слушай, Действуйте! Слушаю. Прошу вас со мной. Нужен уход и внимание, ну, натура крепкая, выдержит. Эльза, я пойду, врач оставил рецепты на столике. До свидания. Вот ваш самолет. Я решил лично сдать вас под расписку пилот. Благодарю вас. вы очень любезны. Куда же вы идете? Мисс Коллинз, все готово к отлету. Благодарю вас. Как ты ее назвал? Это мисс Коллинз, уполномоченный Федеральной разведки. Доброе утро. Сержант, советую вам, генерал, не забывать, что за дисциплину наших офицеров в этой зоне оккупации отвечаете вы. Не забывайте, что наше положение в Европе гораздо серьезнее, чем вам кажется. Майор Хилл, подойдите сюда. Вы болтан, мистер Хилл, и плохой политик. Вам давно надо было понять, кому и зачем понадобился шранг. Понять, что это дело не вашей компетенции. Вам дорого обойдется ваша несообразительность, и особенно ваша дружба с этим русским офицером. Кстати, я даже уважаю этого Большая Ика Кузьмина. Он хороший дипломат. И настоящий мужчина. А вы? Ничего. Я позабочусь о том, что вы из вас сделали стопроцентного американца. Мне жаль вас, мистер Хилл. Господь, благослови президента, Америку и нас. Сегодня, весенний день, мы торжественно празднуем восстановление нашего города, восстановление нашей жизни, восстановление единства всех прогрессивных сил, восстановление памятника великого немецкого поэта Генриха Гейна. И мы будем укреплять честь нашего народа и его культуру. не может оставаться между ними. Наступил час сделать выбор. Я никогда не забуду, что вы, русские, первые сказали об единстве нашего Отечества и нашего народа. И я сделал свой выбор. Я остаюсь на этом берегу. На берегу, где рождается новая, миролюбивая, единая демократическая Германия. пришли. Что случилось? Хочу проститься с вами. Как проститься? Я разжалован и уволен из армии. Завтра меня отправляют в штат, в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Почему не разведен мост? Почему не выполняются распоряжения коменданта? Никаких разговоров! Развести все мосты! Простите, полковник. Нет ли у вас при себе доллар, который я вам когда-то подарил? Ты звёлочеку моих дирижёр. о oh. yes. Кай. Okay. Oh. <laughs> Оказывается, в мире есть правда, которая сильнее доллара. Так будет правильно? Прощайте. Встретились мы с вами как союзники, жили как соседи. Остаемся как друзья. Так сделайте все, чтобы мы в будущем не встретились с вами как враги. в России и Америке, это самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством.